Играем маленькую игру. Все, абсолютно все, кто будет участвовать в нашей игре, получат у пиарчик. Пиар в моем инстаграме. виде вашего фото у меня в сторис. Заинтересовала? Если ты готов поиграть, тогда надо написать в комментариях, хочу в игру пиар под этим видео. И также свое имя и поделиться этим видео в соцсетях. И конечно надо быть подписанным на мой канал и на профиль в инстаграме. А также в инстаграме под последним постом написать хочу в игру пиар. Ровно через 10 дней, 100 дня этого видео ты сможешь увидеть себя у меня в сторис. Тогда поехали!